Привет, друзья! Наступает Хэллоуин и нужно готовиться к Хэллоуину. Вот я хочу сделать мейкап угадайте кого? Джокера. Джокер в этом году настолько популярен, особенно после выхода фильма Джокер. И я уверена, что на Хэллоуин половина людей, которые поддерживаются тематики разной, да, поддерживают этот праздник, будут просто в образе Джокера. Так, что у меня для этого есть? та -дам! Вот такие вот детские карандаши-фломастеры для лица. И вот такие паучки. Они светятся еще во тьме. Ну, в темноте. Итак, приступим. Thank you. ORCHESTRA PLAYS Whoop <laughs> up.